Друзья, всем привет! Меня зовут Игорь Цветков, мне 29 лет. На сегодняшний момент я являюсь серийным предпринимателем и инвестором. И один из последних классных и замечательных проектов, который мы сегодня будем освещать, это проект, связанный с доходными авто. Где-то три года назад у меня был опыт, я сам покупал себе машины личные Kia Rio, две штуки. Но тогда у меня не было вообще никаких знаний на этот счет, я просто их сдавал через авито в аренду получал там денежный поток, вот занимался этим около года и в принципе мне это нравилось, вот, после года я эти машины продал и еще тогда для себя, то есть это где-то было там примерно два года назад, а, сделал такую заметочку, что когда-то я этот бизнес построю, поэтому вот, я когда ну, узнал, что здесь запускается вот такое обучение, а, я понял, что в принципе это то, что мне не хватает для того, чтобы стартовать этот бизнес. А на обучении было а, очень много, я назову их так, фундаментальных знаний, то есть именно самых прям таких азов, с чего новичкам можно прям стартовать в этом бизнесе чего можно начинать, ну, как управляющей компании, да, то есть мы на сегодняшний момент очень сильно строим управляющий компанию, вот, вот таких знаний было очень много фундаментальных для старта, то есть именно с чего начинать, где брать водителей, нанимать, какие машины правильно покупать, какая доходность может показывать ту или иную класс авто, с каким классом авто более комфортно работать, с каким некомфортно. Ну, плюс со стороны, понятное дело, на все озвученные вопросы, то есть постоянно были ответы на эти вопросы, ну, то есть была в режиме реального времени всегда хорошая добрая обратная связь у нас... нам изначально на обучении рассказывали и объясняли а, по всем а, ну, чек-листам назовем их тогда почему выгодно работать именно в этом классе машин вот. поэтому мы а, взяли мнение профессионалов то есть людей которые нас учили и работают в этой сфере более 3-4 лет взяли его за правило да что в этом классе комфортнее всего расти и поэтому мы на сегодняшний день не тестировали даже какие-то другие классы да мы вот растем именно сразу сюда а, на примере машины которая вот у нас рядышком стоит да Которую мы, наверное, чуть попозже тоже расскажем Это, пример машина Hyundai Sonata Новая, прям 18 года Плюс такая необычная, эксклюзивная история С золотистым цветом Мы сейчас внедряем ее повсеместно в Москву, унесем ее Плюс-минус за правило возьмем Что для запуска такой машины нужно 1 миллион 350 тысяч под ключ вот, Соответственно, что мы можем сделать? И когда у нас есть капитал в 1 миллион 350 тысяч да, Мы можем купить одну всего лишь себе такую машину вот, И обеспечить тем самым денежный поток там, от 60 тысяч рублей в месяц да, там на пассиве а, Вот это первый вариант, второй вариант если мы будем де делать с привлечением денежных средств, то есть ну, в нашем случае это больше скорее всего заемные средства банковские, да, это автокредиты или это потребительские кредиты вот. В этом случае что мы можем сделать? Условно даже если мы возьмем три машины с первоначальным взносом 30%, вот, по 30% скоринг банки очень быстро одобряют, очень быстро пропускают, вот, то мы уже данную сумму в 1 миллион 350 тысяч рублей можем потратить на приобретение трех машин. Вот. Три машины так же самое нам будут генерировать от 60 тысяч в месяц. Из них, там, ну, опять же, смотрите, у меня, например, 20% первоначальный взнос. Uh, у меня выплата в месяц 26 тысяч рублей Вот если это будет первоначальный взнос uh, 30 процентов, то есть выше да, То выплата в месяц будет, там, я думаю порядка 17-20 тысяч рублей Да, даже если мы 60 тысяч рублей вычитаем, там, пусть будет 20 тысяч рублей Остается 40 тысяч рублей с машины да? И вот, ну соответственно, вот она прямая, прямые подсчеты, да, прямая логика Что в этом случае 40 тысяч рублей умножаем на 3 У нас получается денежный поток уже не 60 тысяч в месяц, а 120 тысяч в месяц Все безумно просто на самом деле вот. Плюс у нас есть диверсификация нашего актива, если мы говорим про машины. Да, если в случае у нас там что-то одна машина, и с ней, не дай бог, что-то случается, да, то у нас, ну, пока мы там ждем выплаты по ОСАГО, по КАСКО и так далее, да, то есть у нас актив чуть-чуть простаивает. Вот. Мы, кстати, эту историю в нашем пуле тоже устранили, то есть у нас такого риска больше нет. Вот. А если мы опять же изначально заходим как инвесторы и через кредитное плечо мы покупаем три машины, у нас изначально идет диверсификация, и у нас уже наши активы более сильнее застрахованы. Да, в случае чего с одной машиной. Если что-то не дай бог случается, ничего страшного, у нас другие две все равно компенсируют это все, оплачивают все кредиты идет денежный поток инвестора. У нас загрузка в месяц по полу, то есть ну, чуть ли не 99% процентов всегда. То есть очень хорошая загруженность, мы научились классно, замечательно сдавать Мы научились очень хорошо, классно работать с водителями Понимать, что им важно, что им хотят да. И почему мы сейчас многие истории закатываем в золото да, Потому что это очень эксклюзивная такая необычная история в Москве Она у всех создает такой вау-эффект То есть всем это нравится, все довольны Когда люди приходят в собеседование и видят у нас машину в офисе да. То есть они сразу хотят ее уже арендовать и брать у нас да. Мы проверяем водителя, если понимаем, что по всем чек-листам, критериям он проходит Он классный, адекватный то, в принципе, в тот же день он уже может сесть и начать на ней работать, нести денежный поток по ней, ну и, соответственно, зарабатывать денежные средства себе для того, чтобы кормить свою семью, там, детей, ну, у кого как, у всех своя тоже личная история. Для меня самое важное, главное ценное в обучении, которое я прошел на территории инвестирования, было то, что мне расписали полностью алгоритм, да, как мне по шагам, по действиям надо делать. Да, грубо говоря, надо купить машину, как ее покупать, где покупать, у кого покупать, какая цена нормальная и ненакладная, какие есть моменты при выборе страховок. Далее, окей, машину купили, что дальше с ней делать? Да, надо сдать, кому сдать, куда сдать, какие рекламные площадки надо пользоваться и так далее и тому подобное. Да. Хорошо, сдали, там, ну, начинаем точнее сдавать. Что дальше? История с безопасностью, да. договора, не договора, то есть это все присутствовало, нам скидывали, надо заключать договора с водителем. Какие договора? Самому к нет зачем мы вам даем шапки готовых договоров да то есть сдали договора дальше что да то есть как правильно защищать свою машину как правильно работать с водителями как их контролировать правильно какие есть инструменты для контролирования И вот так вот пошагово пошагово пошагово то есть по всем моментам от покупки авто до построения своей управляющей компании с чего начать как язык, то есть все было по пунктам нам разложено то есть для меня было самое ценное и важное это что для меня был полностью пошаговый механизм как стартовать здесь как развиваться и как масштабировать этот бизнес. Чем еще мы очень со своей стороны полюбили и ну, очень большое количество инвесторов историю с доходными авто тем что она очень хороша для старта, она очень хороша для тех людей, которые имеют намерение первый раз в жизни инвестировать куда-то свой капитал, да, с учетом того, что можно сходить взять там автокредит, потреб кредит и так далее. То есть э, есть кейсы у нас ребят, которые заходили, покупали вот такие замечательные машины, э, ну тратили на них там не более 90 тысяч рублей, я тут вот на допы, да, то есть машины покупали вообще без своих денег. Есть истории, кто вообще заходил туда с нулем своих денег, да, то есть полностью одобряли потреб кредиты на общую сумму и то есть тратили, но своих денег полностью ну для того чтобы получить первый опыт инвестирования история с доходными авто очень классно подходит для новичков инвестирования кто хочет сделать первые свои шаги чему-то научиться да там первый свой опыт первое свое недорогое касание да там в мире инвестиций сделать вот в этом плане я лично с своей стороны э, эти проекты рекомендую